Всем привет, с вами Олег Факеев. Два года назад, в конце октября, начале ноября, то есть 30-го, там на первое, я отдыхал в Крыму в Ялте, привез оттуда всякие штучки, и вот так у меня прям внутренний был порыв, я записал сюжет, что привести из Крыма. 2017 год, в начале ноября, я был в Сочи, прибежал там марафон, отдохнул недельку, и тоже привез кучу всякой ерунды. Ну и, соответственно, как-то мне стрельнуло, что нужно снять сюжет, а что привезти из Сочи. Я сейчас расскажу, что я привез из Сочи. На самом деле, все, что я привез, делится, в общем-то, на дерево и всякие съедобные вещи. И не факт, что это самый лучший выбор. Я, как всегда, не смотрел в интернете, что можно привезти из Сочи. Я шел, если что-то доставляло мне эмоциональную радость, я это покупал на память об этой поездке. Начнем, соответственно, самого вкусного, наверное. Начнем с еды, что ли? С еды начнем, да. Итак, делить по местам ничего не буду, просто вот... Понравилась мне вот такая чашечка глиняная, а ручной работы, ну, по крайней мере, роспись ручная, скорее всего, с надписью «Сочи». Вот... Как-то совсем недорого она стоила, мне кажется, не помню, сколько она стоила, но вот решила я взять, чтобы пить из нее кофе. Чай я люблю пить из белых чашек и светлых. Ну вот, например, вот из таких чашечек я люблю пить чай. Это костяной фарфор Пит... Санкт-Петербургского фарфорового завода. А... а кофе, а для кофе хорошо подходит вот, в том числе, темные чашечки, особенно если кофе сделан по-турецки. Еще в темной чашке не видно, что кофе слабый Кажется, что кофе крепкий насыщенный Потому что она темная Заваришь слабенький кофе в белую чашку И все просвечивает Ты видишь, что у тебя не кофе, а чай получился А здесь все путем получается Вот такая чашка с надписью Сочи Правда, должен сказать, что за те несколько дней Пока я пью из нее кофе, я уже перестал замечать Что она из Сочи Я перестал замечать А аура этой чашки передает некое настроение Хотя, вот в в Сочи как раз я и не попил кофе прямо так, чтобы на берегу моря это было, как это было в Болгарии, например. Но теперь я пью кофе и вспоминаю Сочи. Итак, чашечка. Я вдруг с удивлением узнал, обнаружил, что оказывается в Сочи растет хурма. Ну, то есть я понимал, что хурму там привозит из Армении хурма, азербайджанская хурма из Баку. Оказывается, хурма растет в Сочи, она прям в городе растет, прям в городе, в застах, в растет хурма. И она, зараза, очень тяжелая, а я ее, блин, очень сильно люблю. И я привез сочинской хурмы, вот, сочинская хурма. Ее там можно и купить, ее там полно, ее немерено, в ноябре у нее сезон. Это хурма не созревшая, Но мне дали совет, в общем, она просто лежит и дозревает, мне дали совет, нужно положить хурму вместе с яблоками, с бананами, и она созреет быстрее. Я эту хурму не тороплю. <мышленные> Одна штука грамм 150-200 весит, и в этой и в принципе можно здесь вроде бы купить хурму. Ну, наверное, она такая же будет. Но ценность этой хурмы в том, что я знаю конкретное дерево, с которого эту хурму собрали. И собирали ее при мне. Я посмотрел, как хурму собирают Собирают ее примерно как яблоки в средней полосе такая длинная палка, она не чаша, висит курма и ты такой раз и потом вот так крутишь, крутишь, чтобы курма сломался этот самый стебелек, на чем там она держится. Это курма из сада моего друга Иракли, Иракли, большое тебе спасибо. О, я <сорщит> корячил, затащил эти чемоданы, блин, думал, какая она тяжелая, не надо было ее брать, но когда я привез, когда я забы, забы, забы забыли все эти ды, -ды, -ды трудности. Я думаю, ну почему я взял так мало, что нужно было больше ее везти. И каждый раз, когда я ем, я вспоминаю тебя, я вспоминаю Сочи. Спасибо тебе за гостеприимство. Итак, хурма из Сочи. Вкусно, достойно. И я знаю, что она, в принципе, недорого продается. Там, где растут абрикосы, делают урюк. Там, где растет виноград, делают изюм. Там, где растет хурма, там, где растет хурма, делают вяленую хурму. Вот остатки, две штучки вяленой хурмы я тоже привез. И, естественно, я жалею, что привез их всего лишь две штучки и, и мало. Это вот реальная хурма в том виде, в котором ее сушат а, в Сочи местные жители. А, цена вопроса там 300 рублей за килограмм. Она легкая, и я знаю теперь, как хурму вялят. Это хурма, не сушеная. А, нужно с хурмы очистить кожуру вот здесь видно что ее прям срывали вот так аккуратненько резали может быть ветки вот такими палочками чтобы можно было привязать и она вот так вот в тени висит висит в тени и усыхает но я так понимаю что работа это в принципе неблагодарная курму почистить потом навязать и повесить а хурма это сушеная вяленая это очень вкусная как и все сухофрукты это концентрированная ну, понимаем, что все, что было здесь полезного, превратилось вот в такой маленький объем. Только если мы вот эту хурму, я готов там две штуки съесть за раз, то этих я могу съесть четыре, потому что вроде бы объем маленький. И очень важно удерживать себя от глобального поедания вот этой хурмы. Естественно, жалею, что не привез больше. На самом деле, хурма это не тяжелая. Чтобы вам было понятно, вот одна такая ягодка есть примерно 40 грамм. Одна ягодка весит 40 грамм, значит, в килограмме будет 10 штук 400, 20 штук 800, 25 штук будет в килограмме, 25 штук будет в килограмме, а если килограмм продается за 300 рублей, ну, то есть, получается, что вот одна такая штука стоит 12 рублей. И когда ты пересчитываешь, ты понимаешь, что это, ну, копейки, 12 рублей вот за такую штучку, Которые можно вместо пирожного съесть чаем. А, и это все из своего сада. Но это не из сада иракли, хотя Иракли тоже а, вялят или сушат хурму. А это, из, это из сада местных жителей а, на улице Самшитовой по дороге в Тису Самшитовую рощу. Когда мы туда поднимались, я заприметил, что в одном дворике женщина-хозяйка продает какие-то местные вещи и на обратной дороге, естественно, к ней заглянул. И там вот купили мы, в частности, вот эту хурму. Реально жалею, что взял мало. Вот такую хурму мы там купили. Значит, получается, 12 рублей одна штука примерно стоит. У нее же мы купили абхазские мандарины. Ну, она, ну они не абхазские получаются, они сочинские мандарины. Хотя они удивлюсь, что если их кто-то привозит из Абхазии, она продает, а может, у нее мандарины в дерево растет. Говорят, что в Абхазии мандарины растут лучше, чем в Сочи. Это какой-то специальный сорт, несмотря на то, что он зеленый, он очень сладкий. Там цена вопроса 100 рублей. У нас в магазинах абхазские мандарины э, продаются по 180. Практически на 80% дороже. Ну и они тоже легкие. Сейчас мы взвесим. Одна мандаринка примерно 50 грамм. Значит, в 100 граммах э, 2 мандарины, 20 мандарин с килограмме. 5 рублей, 5 рублей стоит одна мандаринка. 5 рублей стоит одна мандаринка. Совсем дешево. Правильно я посчитал, 20 рублей в килограмме, да, 50 грамм. Вроде бы не ошибся. 5 рублей мандарин, 12 рублей хурма. Э -э, кстати, взвесим сейчас большую хурму. Кстати, с такой хурмой э -э, все немножко печально. Я сейчас взвесил, вот это весит 200 грамм, это 250. То есть килограмме 4 хурмы. Блин, сколько же мы привезли-то? У меня дома только 4 я съел спелых. Но это, наверное, был самый большой вес в чемодане. И если она стоит 100 килограмм, 100 рублей за килограмм ее местные жители там продавали, то, значит, 25 рублей это 20 рублей. И понятно, что лучше тогда хурму везти из Сочи э, вяленую. По крайней мере, вы больше хурмы привезете за те же деньги в количестве штук и в весе. Итак, хурма, мандарины, вяленая хурма. Вот эта мега штука у тоже хозяйки э, на улице Самшиты продавался домашний сыр. Вообще он э, был в форме пышки такой большой, с дыркой посередине, веревочка там была протиснута. Э, 300 рублей стоил вот такой вот круг. Они все у него были разные. Она давала попробовать это. Изумительно копченый сыр. Но очень вкусно и ввести можно было его реально больше, потому что там вот ты бляха, муха, думаешь, как это тащить, все тяжело, потом приезжаешь сюда и понимаешь, что тает это у тебя все на глазах, ты быстро-быстро это все седаешь. Это великолепно, это такой аромат, такой вкус нежнейший, и я надеюсь, что это экологически чистый домашний производство. Вот висел у нее такой там, 4 или 5 штук, какой тебе нравится, говоришь, мне вот это бджи, срезало и все, и с собой понес. Еще у нее была аджика, сухая аджика, аджика уже приготовленная. Тоже недорого, 100 рублей там баночка сухой аджики, 100 рублей баночка разведенной аджики. Я удержался, уже не, не стал брать, хотя сейчас <laughs> одному я жалею, что это не сделал. А, у этой же хозяйки продавалась одна штучка, такая, очень люблю, это чурчело Чурчелла на фундуке, чурчелла на грецком орехе, в персиковом соке, в гранатовом соке, в виноградном соке. Ну, я так думаю, что персики там, наверное, растут, но не очень. Вот гранаты там точно растут, я знаю. И виноград там точно растет. С этим соком, наверное, все хорошо. Какой она сок использует, свой не свой, сейчас я уже, честно говоря, не помню. А чурчхелу-то я привез. Вот я привез чурчхелу. Я ее берегу. Она мне тут поломалась немножко. Вообще, в принципе, она продавалась совсем недорого по сравнению с ценами в центре города и на рынке и по сравнению с ценами, которые может чучхелу сделать купить в Москве и в Питере. Я думаю, что в Москве и в Питере прям, наверное, готовят умелые люди, но тогда, скорее всего, орехи покупает в магазинах, и сок покупает в магазинах и варят. А там, я надеюсь, что это все более натурально. Но ну, вот, обожаю чучхелу, она ждет декабря, я возьму ее в качестве питания на забег Матфокс. В Ростове-Великом декабре месяце, потому что это орехи, и на соке здесь э, это масса, я забыл, как, ну, короче, там то ли с манкой ее варят, то ли с кукурузной крупой варят, и вот такая вот получается тягущая масса, в общем, я думаю, что это хороший источник э, питательных веществ во, во время гонки. В общем, вот, вот черчелу я себе взял, жалею, что мало, черчелу, кстати говоря, тоже выгодно везти. И ее, наверное, менее выгодно, чем э, вяленую хурму. Ну, такая штука стоит 70 грамм, 50 рублей. В пересчете по весу стоит это дороже, чем вяленная хурма, но там внутри есть орехи. Э, и вообще, просто с детства, с югов, когда первый раз я попробовал Чурчелу на юге, я влюбился в нее. Я просто ее обожаю, обожаю Черчелу. Так что если кто будет приезжать оттуда мимо меня. Вы можете мне смело в подарок ввести чурчхелу, я буду благодарен, я пожираю в неимоверное количество. Хоть очень сложно мне удержаться ее не есть, поберечь месяц до забега, где, надеюсь, она мне очень сильно пригодится. Так, что у нас еще с продуктами? Да, вот. Привез я две головки вот такого мега-чеснока, но это краснодарский чеснок. Я привез две головки и еще зубчики на рассаду. Надеюсь, что они в Новгородской области вырастут. Я знаю, что их уже посадили. Так поглубже э, смогут? сможет он справиться с климатом этим или нет, я не знаю. Сейчас я скажу, сколько он весит. 160 грамм. Вот для сравнения стандартный чеснок, который вырастает в Новгородской области. Это примерно 50 грамм. Ну, бывает и больше, но не больше, чем в полтора раза. То есть, ну, где-то 70 грамм. А здесь 160 грамм. Здесь такие эти самые зубчики я еще не раскрывал. Это на самом деле подарок. Подарок от Александра, моего краснодарского друга, любителя бега. Он специально привез в Сочи, зная, что я приеду бежать. И вот подарил мне. Я очень надеюсь, что у меня вырастет этот чеснок. <малом> не пробовал. Хорошо бы, если бы я уже попробовал, вам рассказал, что он себя представляет, какой у него вкус. Но мне жалко просто, вот когда вижу такое чудо, просто нарушить эту... Гармонию, такую красоту, такое природное чудо для меня. Ну, понятно, что если я все время вижу чеснок вот такой вот, не крупный, да, и вот, вот такой чеснок, ну, просто ах, ты говоришь, просто ах, говоришь. Ну, вот перед вами чеснок обыкновенный и его зубчик. Вот чеснок краснодарский необыкновенный. И это, конечно, что-то... Сейчас измерим размер. 5 сантиметров. Два с половиной здесь. Может вот так вот будет показательно. Насколько отличается один зубчик от второго зубчика. Это, конечно, потрясно. Очень-очень вкусно этот чеснок. Необычный вкус у него. помягче, я бы так, наверное, сказал. Какая-то прелесть необыкновенная. Сверяясь со списком, вычеркиваю, про что я рассказал. Так, про сыр рассказал, чурчелу рассказал, хурму, мандарин рассказал, про авиальную хурму рассказал, про чеснок краснодарский рассказал. Вот расскажем про, вроде бы, продукт. Такой В Ялте было очень интересно, очень много было там местного мыла, еще каких-то вещей, косметики крымской. Здесь такого нет, было очень много крымских чаев. В Сочи тоже много чаев, там в том числе краснодарский чай. Понятно, что краснодарский чай везти из Сочи можно. Но там такое обилие этих упаковок, мне кажется, выпускает его все, кому не попадет. И понять, какой чай краснодарский, настоящий краснодарский, я, честно говоря, не знаю. Еще я встретил много таких ларешков, в которых вот такие мешки, и в них продаются чайные смеси. Иногда они напоминали просто, как будто взяли косую скосили лук, посмотрели, какая там трава, и сказали, это вот такая монастырская смесь собрана. Ну, реально просто похоже на большое количество травы, которые не перемолота, а крупные, то есть можно даже разобраться, что там за трава, если разбираться в ботанике, в растениях. Но как-то мне это не внушило доверия, тем не менее, я привез оттуда иван-чай. Ну, сказали мне, что это иван-чай алтайский. Чем он мне понравился? Он а, необычный по фактуре. Я очень давно хочу а, найти тот иван-чай, который будет приятно пить. Я привозил иван-чай из села Михайловска, в области, Там вроде как бы научились его делать. Еще в каких-то других бывших российских губерниях, ныне областях делают этот иван-чай. Но вот вкус мне не подходил так, чтобы я вот мог пить иван-чай, а, заварить и пить его отдельно. То есть, как-то вот он у меня не приживался, а ведь Россия была импортером иван-чая, и в Англии пили иван-чай российский. А в то время, видимо, могли его ферментировать, либо производство простого чая было не такое большое, как сейчас массовое, поэтому иван-чай занимал определенную а, нишу в чае... А, при, при в чайной промышленности, в чай производительной промышленности. Этот ван-чай необычный. Покажу сейчас его структуру, и будет понятно, о чем будет речь. И он мне понравился. Он мне понравился по вкусу. Он мне понравился по вкусу. Вот такой вот интересный ван-чай. Интересен он тем, что здесь есть цветки ван-чая, которые, не всякого сомнения, придают аромат. А вот самый ван-чай как-то вот ферментирован скручен в такие вот брусочки. Какашки вообще напоминают крысиные. Видимо, это очень мелкие фракции чая, как-то ферментированные, и потом вот так спрессованные хитрым способом. В общем, чай этот мне понравился. Меньше 100 грамм не продавали, взял себе пакет такого чая, и я с удовольствием его пью. Я жалею, что я не купил лаванды. Лаванда тоже растет в Краснодарском крае. Может, ее, конечно, из Крыма привозят, но это пакетики, которые можно использовать как саше, как отдушку, как ароматизатор, естественный. а можно ее точно также заваривать с чаем и с кофе. Это поразительно. Лаванду с кофе заваривать очень необычный аромат. Я сам был удивлен, когда первый раз в чайной контакте купил кофе лавандовый кофе. Вот. И, конечно, нет ничего лучше, чем просто натуральное что-то взять и положить в чай и кофе, а не ароматические масла и добавки. Так, да, конечно, вкуснее все происходит. Ну что, закончились у меня а, мои продуктовые, продуктовые мои все гостинцы закончились. Переходим к деревяшкам, как я их называю. Ну, вот самый первый деревяха, я не знаю, зачем я ее тащил, 400 грамм деревянного веса. Вернее, я знаю, почему я тащил. Я очень люблю дерево, и у меня есть такая нереализованная мечта. Мне очень хочется руками из дерева что-то делать. Но руки у меня вставлены <связано> криво. <связано> как бы некоторые сказали, не из того места растут для вот таких поделок, но тем не менее я продолжаю собирать всякие такие вот деревяшки, из которых мне кажется, что-то что получится. Значит, дерево нашел. Мы приехали в Сочи, и был шторм. До сих пор жалею, что в день приезда не пошли на море, потому что сказать, что шторм был в районе 6-7 баллов такая стихия была потрясающая. На следующий день мы были на побережье, шторм был меньше, в районе 3 баллов и это тоже завораживало. Я представляю, что было бы, когда было 6-7 баллов и я увидел, что на пляже очень много мусора, я думал, не убирают что ли потом это до меня дошло, когда на следующий день мы видели, что мусор весь в кучках, пляжи очистили это море вынесло огромное количество того, что там где-то было в нем затоплено. В общем, короче, огромное количество мусора и грязи. Шторм море выкинул на берег. В том числе выкинул эту деревяшку. И я ее подобрал. То есть я смотрел эти деревяшки морские. Они все вымочены морской водой, пропитаны за то долгое время, когда были в море. Очень интересная структура. Это крепкое дерево становится. Оно уже практически не будет гнить. И у этого дерева интересная структура, и я покажу сейчас более крупным планом ее. Вот такая интересная фактура у этой деревяшки, и она очень по тактильным ощущениям необычна, поэтому я ее и приволок. И хочется как-то сделать так, чтобы вот эту необычность ощущений тактильных не испортить. и деревяшку это обработать, но время у меня еще есть, так что подумаем и потихонечку сделаем. Следующая необычная, необычная деревяшка, которая я привез, это ступка из самшита. Сейчас я жалею, что я не взял вторую, не понравились их две, одна была вот такая вот с корой. Сейчас покажу покрупнее ее крупным планом. А вторая была просто узкая, ну и, естественно, стоил в три раза дешевле, потому что, видимо, она из, может быть, отходов, а может быть, каких-то таких не очень... Короче, самшитов не ней было меньше. Но вот по функциональности я понимаю, что стой был удобнее пользоваться небольшими объемами, а вот это, когда нужно очень много себе растолочь. Для чего? Для чего? Самшит очень прочное дерево, которое медленно-медленно растет, очень твердое. Поэтому ступка эквивалентна каменной ступке. Я эту ступку взял для того, чтобы толочь не ней специи. А какие? Душистый перец, гвоздику, кардамон. Для чего? Для того, чтобы заваривать с этим чай и кофе. Для тех, кто не знает, в наши зимние холодные вечера очень хорошо заваривать черный чай с несколькими горошинками душистого перца и гвоздики. Это очень хорошо в профилактических целях, там простудные насморки, заболевания, Насморки, вот простудные заболевания Как-то это раздражающе действует на, средство, там, на наши внутренние органы В общем, короче говоря, поднимает В том числе иммунитет и бодрит Откуда я посмотрел рецепт? Пил какой-то я чай для профилактики Дыхания в зимнее время Укрепление легких и, и вижу, что там в состав входит Гвоздика и душистый перец И думаю, ну а что можно взять просто и бросить в чай Помимо всех трав Но если перец и гвоздику растолочь Перец можно растолочь, просто берем его между двумя ложками, зажимаем, как таблетку в детстве, там, порошок давили, давим. То есть, с гвоздикой так не получится. Вот эта ступка перемалывает все. Точно так же можно заваривать кофе с гвоздикой и с черным перцем. Ну, кофе с кардамоном заваривают, кофе мы сыпем а, корицу сверху. В общем, все можно вот это вот так вот размолоть и, соответственно, заварить. А, очень доволен, жалею, что вторую не взял. Особенно случай, что тиса самшитовая роща а, практически погибла. Ну, самшит в ней погиб в четырнадцатом году. Какая-то зараза молили гусеницы, там за две недели, говорят, все съела. И представляет она из себя какое-то печальное очень зрелище, такой тоскливый Стоят самшитые, и вместо маленьких листочков наподобие брусничных, они покрыты всем хом, и это сухостой. Ну, как будто вот в лес бабе и гелика еще и бессмертному пришли. И раз самшит не растет, значит, вот это купить будет достаточно сложно Я не знаю, делают это из мертвых деревьев или из молодых деревьев Но Получается, что это определенная такая вот ценность в силу того, что самшит растет медленно Говорят, что рощи самшитовая 500 лет Нужно, чтобы она восстановилась при условии, что ее опять какая-нибудь зараза не съест Ну что можно проступку сказать? Проступку все, вот все рассказал. Э, используйте рецепт приготовления такого чая со специями. Э, первый раз, кстати говоря, про чай со специями прочитал в книжке Пахлебкина, что в Индии заваривают чай со специями, ну и их масло или масало, известный чай, но на молоке. Не обязательно на молоке заваривать, можно просто вот чай заварить со специями, кто любит это. Итак, закончили с этим. Дальше приступаем к самому распространенной деревяшке, который везде продается даже где-то. Это, это можжевельник. можжевельник. Я как маньяк, когда чувствую этот аромат можжевельника, я не могу остановиться. Мне хочется, чтобы у меня пахло этим маживельником. Вот, мне нравится Из Крыма я привез вот такой большой спил маживельника. порадовал меня. Вот не часто встречаешь такие большие спилы. Много лет уже ему ну, практически перестал пахнуть, жаль, конечно, видимо, выветривается запах, дерево сохнет за два года, поэтому я обновил свои можжевеловые запасы, что я привез? Привез вот такой массажер, как-то раньше я проходил мимо них, но в какой-то момент я понял, что вот такой вот массаж рук или ног, когда вы ступни проводите, он очень хорошо активизирует организм, особенно по утрам это... Здорово, чтобы проснуться Или когда вам нужно взбодриться Или когда вы устали Вот так вот поработали пальцы И там вот эти все активные точки Они как-то массируются А еще он пахнет приятно И это натуральное дерево Ну и стоило это все недорого Потому что автоматизированная обработка на станке Штампует их там как бы Не по пути здесь видно Что это практически центр дерева Она выпилена Просто здорово, здорово и, в общем, как говорится, мелочь, а приятно. Вот я себе такую деревяшечку взял. Нужна вам, не нужна, решайте сами. Вот Мне очень понравилось. Так, дальше, вот это просто за бест можжевельниковый номер один, деревянный стопка из можевельника Продают ее с такой рекламой, что если туда налить водки, то вы выпьете джин. Понятно, что джин вы не выпьете, водка за такое время не успеет там настояться, он запахом и ароматом, но стопка пахнет, и вам будет казаться, что вы пьете что-то некое подобие из джина. Вообще есть какая-то прелесть в том, что вот пить из деревянной стопки с таким запахом, и в зимние холодные вечера с мороза пришел, сальца отрезал, черный хлеб, чеснок, ах, 50 грамм водочки. Благодать, благодать просто. Летом, наверное, не захочется так вот пить водку из можжевелой стопки, а зимой очень хорошо. Бихировка шикарно пьется в Сочи, я пил бехеровочку, так сказать, опробовал эту стопку, как она будет. Цена вопроса тоже какая-то не очень высокая, в общем, я думаю, что в своем арсенале, помимо обыкновенных стеклянных стопок для водки, например, серебряных стопочек для водки, хорошо бы иметь, ну, стальных, возможно, нужно, может быть, керамических, хорошо бы иметь еще и стопочку вот такую вот, деревянную и опять же жалею что я мало взял потому что это шикарный подарок всем тем кто очень любит русскую водочку деревянная стопка ну и последнее можжевеловое приобретение такое необычное это вот такие полуфабрикаты которые заставили эти деревяшки заставили меня поверить в том что можжевельный действительно там растет и там это все делается почему потому что это производства. Вот из этих вот срезов можжевельника вырезают кружки, из которых потом делают кубики, четки, бусы, ну и всякую прочую мелкую фигню, которая, вероятно, стоит дороже, чем можно продать вот такой срез. Потому что более сложно в изготовлении и, наверное, более востребовано. Для чего я их взял? Я взял опять с той же надеждой, что на пенсии или, возможно, раньше я наполирую эти кружочки до... Идеальной гладкости Благо, такой опыт у меня уже есть В школе я Также наполировал Ночное время потратил, спил яблонево дерево Очень красиво получилось Я до сих пор, когда смотрю, не верю, что у меня хватило терпения Это сделать И тогда не было интернета, я делал это все по своему наитию Вот И хочется мне это повторить И дальше мы можем использовать это как Подставку под горячее Просто элемент декора ну и она пахнет можжевельником это самый дешевый можжевеловый презент который можно привезти а раз они продаются там мешками значит и можжевельник там растет и все там из этого можжевельника делают вот и закончил я рассказ о том что я привез из сочи не знаю было ли вам это полезно и интересно если вы привезли из сочи что-то такое о чем не было в моем рассказе, но это стоящая вещь. Напишите в комментариях, это будет полезно тем, кто посмотрит это видео или почитает комментарии. И мне будет полезно, я знаю, буду знать, что еще оттуда надо везти. Ну вот лавровый лист надо было привезти оттуда. Но мне хотелось привезти лавровый лист, который я сорвал с дерева самостоятельно. Там продавали связками лавровый лист, то есть всего полно там. Специи, ничего только нет в Сочи, все не привезти. Поэтому надо чаще-то ездить и каждый раз привозить понемножку. Хороших вам поездок. Привозите себе памятные сувениры. Не, лучше вот такие вот, да. Памятные сувениры, которые будут напоминать вам о прекрасно проведенном отдыхе. С вами был Олег Факеев.